Всем привет! В этом видео мы рассмотрим, как устанавливать модули на Drupal 8. Мы установим менюшку, выпадающую вместо нашей админ панели, точнее, дополняющую нашу админ панель. Все модули для Drupal лучше всего качать с официального сайта Drupal.org. Заходим в раздел Downloaded Extend. Дальше заходим в часто устанавливаемые модули. И выбираем фильтр для нашей восьмой версии Drupal. Вот этот модуль admin toolbar мы будем устанавливать. Мы можем находить модуль для нашего сайта не только через поиск, через часто устанавливаемые модули, но также мы можем искать через Google. Например, Drupal Project admin toolbar. И вы видите наш модуль, который мы хотим устанавливать. Нужно записывать именно слово project после Drupal, потому что в пути к модулю нашего, для нашего сайта есть слово project. Также это слово project есть в путях ко всем телам Drupal и к инстилляционным профайлам. Также вы можете пользоваться встроенным Drupal поиск на сайте Drupal.org. Например, admin toolbar. И вы этот наш модуль, который мы хотим установить. Давайте сейчас его установим скачиваем модуль именно для восьмой версии сохраняем разархивируем и теперь заходим в OpenServer. Server сервер open domains заходим на наш сайт в корне нашего сайта есть папка модулис туда и нужно положить модуль вот админ Toolbar. теперь заходим в расширить и включаем модуль Раскликиваете галочки, нажимаете «Установить», и ваше меню будет такое же выпадающее, как вы видите на видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хороший сайт на Drupal.